Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Viper Scanner. Данная стратегия является сигнальной стратегией с трендовой функциональной панелью, которая фильтрует сигналы и не требует других индикаторов для бинарных опционов. Viper Scanner является очень простой стратегией с сигналами и поэтому подойдет новичкам в трейдинге. Также стоит отметить, что данная стратегия является платной и стоит 29$, долларов. но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. При работе с данной стратегией используются три основных индикатора, которые отвечают за сигналы в виде синих и черных больших стрелочек, информационную панель слева и трендовую панель справа. Если рассмотреть настройки сигнального индикатора, то можно будет увидеть, что здесь можно настроить только алерты, благодаря чему можно получать оповещение в момент появления сигнала. Информационная панель, которая находится слева на графике, содержит полезную общую информацию, которая может позволить провести более точный анализ на перспективу. И на данной панели можно найти такую информацию, как название торгового актива, текущая цена и спред, время до закрытия свечи, АТР за выбранный период, Стандартно указано 100 дней Также размер текущей торговой сессии в пунктах, который показывает сколько в пунктах прошла цена за сегодняшний день Также можно увидеть размер текущей свечи в пунктах, размер предыдущей свечи в пунктах и свопы Настроек в данном индикаторе уже немного больше И настроить можно показатель АТР, то есть выбрать период в количестве дней и далее можно указать, в каком из углов графика будет находиться данная панель, а также указать ее цвета. И последним важным индикатором является трендовая панель с торговыми активами справа. Данная панель позволяет не только переключаться между графиками, а отслеживать то, какой на данный момент на рынке тренд – восходящий, нисходящий или боковой. И черный цвет говорит о нисходящем тренде, синий цвет о восходящем, а белый – о боковом. Настройку данного индикатора больше всего и в них можно указать торговый актив, который будет отображаться на панели, также указать количество колонок и дополнительно можно настроить расположение панели, ее цвета, а также размер текста. Также хочется отметить, что так как тренд занимает не последнее место в стратегии для бинарных опционов Viper Scanner, то не лишним будет изучить, что такое тренд и как он работает. Подробнее о тренде можно узнать из нашего видео ссылка на которое находится в правом верхнем углу теперь, понимая как работает данная стратегия можно перейти к правилам торговли по ней правила по данной стратегии довольно просты и поэтому будут понятны даже новичкам но обращать внимание нужно не только на сигналы а и на трендовую панель справа и по итогу для покупки опционов call необходимо чтобы выбранный торговый актив на панели справа был синего цвета и также появилась синяя стрелочка для покупки опционов путь, соответственно, необходимо, чтобы выбранный торговый актив на панели был черного цвета и появилась черная стрелочка. Экспирация в обеих случаях должна составлять 5 свечей. Если же выбранный торговый актив на панели справа окрашен в белый цвет, то торговлю по нему на данный момент лучше не вести. Так как данный рынок находится в боковом тренде и поэтому может появляться очень много ложных сигналов. Теперь давайте попробуем найти несколько торговых активов и посмотреть, как в реальном времени работают данные сигналы. Примером опциона Call может послужить валютная пара британский фунт-швейцарский франк. Переключаемся на нее и видим, что помимо того, что данная валютная пара у нас синего цвета, у нас также есть и синяя стрелочка. И по закрытию сигнальной свечи покупаем опцион Call с экспирацией в 5 свечей. Примером опциона PUT может послужить валютная пара британский фунт, австралийский доллар. Переключаемся на нее. После чего можно видеть, что помимо того, что данная валютная пара у нас черного цвета, у нас также есть и черная стрелочка. И после закрытия сигнальной свечи можно покупать опцион PUT с экспирацией в 5 свечей. В заключении хочется сказать о том, что несмотря на то, что данная стратегия для бинарных опционов является простой сигнальной стратегией с фильтрами в виде трендовой панели, ее все равно лучше протестировать на демо-счету. А также, чтобы повысить эффективность сигналов по данной стратегии, можно использовать дополнительные уровни или любые другие индикаторы. И также не стоит забывать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента при переходе на реальный счет. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал.